всех приветствую и сегодня хочу сказать, как решить такую проблему, что в Samsung Pay пишет необходимо обновление, хотя у нас Galaxy Store пишет, что установлена последняя версия. Возникает это в связи с тем, что вместе с самим приложением Samsung Pay у нас установлен так называемый фреймворк. Нужен он для того, чтобы... Сам Samsung Pay ну, работал, именно само приложение работало с тем, что творится в KNOX. То есть это своеобразная прослойка. Она служит для незначительных вещей. В основном это всякие проверки на то, подключен ли к интернету, если нет, то как действовать, если да, то как действовать. И одной из проверок там является проверка на последнюю версию. И для каждой версии самого фреймворка прописываются еще целевые версии, с которыми он работает. Обычно такая проблема возникает здесь с тем, что вы там можете сбросить телефон на последней версии прошивки One UI. Вы можете спросить, а как вообще Samsung могли это допустить? Все довольно-таки просто и на самом деле даже не задумываешься над тем, что вообще такое может произойти. Но прежде всего хочу сказать, что Samsung Pay фактически он только для СНГ остался. Для... И то не для всего СНГ, а для всех кроме Казахстана. Что же у других, спросите вы? У других Samsung решил объединить все три свои платформы. У них было три платформы. Первое это сам Samsung Pay. Второе это приложение крипто кошелек. Ну, у он называется это Samsung Crypto Wallet, что-то там. Она нужна была ну, для хранения криптоактивов. Там биткоин и прочие валюты. Третье – это тестовая платформа, которую в отдельном виде в итоге не запустили. Это платформа по хранению авиабилетов и подобного. Как это реализовано, собственно, в Google Pay? Если так обобщить, это получился мультикомбайн, как, опять же, Google Pay. В нем хранится все, и назвали они это... Samsung Wallet. Но, как вы понимаете, Samsung Wallet не был запущен в России и ряде странах СНГ, кроме, как я и сказал, Казахстана. Казахстан официально получил Samsung Wallet. Но, когда вы сбрасываете, он как бы пытается установить тот Samsung Pay Framework, который есть у него в системе. А в системе они, естественно, подкидывают версию повыше. Но не подразумевалось, наверное, что сбросить-то могут и на территории СНГ. Собственно, сейчас покажем вам, как это решается. Для этого нужно на телефоне да, нужно показать отсюда для этого на телефоне переходим в настройки и в нем в параметры разработчика. прошлом всякий случай все подключения для этого также придется зайти в откладку USP» и подключить телефон к компьютеру. после этого когда вы уже подключите будет здесь прописано вот разрешать ли отладку нажимаем разрешить отладку и разрешаем. Теперь самым важным, что сейчас необходимо, это, собственно, запустить скрипт update. Но прежде этого я скажу, что помимо такого подключения, вот это скорее уже для тех, кто уже подключался ранее к компьютеру. Вы можете включить также отладку по Wi-Fi, вот. тоже разрешаем. И здесь, как вы видите, через твоеточие прописаны IP-адрес и порт. Запускаем вот этот connect.bat. Он просит сначала прописать IP, и потом вот этот порт. Их прописываем, и тогда он подключится еще и по Wi-Fi. Но это такое, скажем так, лирическое отступление. Самое главное для нас сейчас это 4 файла, кроме вот этого коннекта. Самим ADB мы конкретно не работаем, потому что это консольное приложение. Вместо этого просто пускаем бат. Первым делом он пытается удалить имеющийся Samsung Pay. У меня он удален в связи с тем, что стоит регион SEC Украина. Он мне нужен прежде всего для того, чтобы была запись звонков на линии. Но, к сожалению, в нем Samsung Pay нет. Потому что на этой, в этой стране попросту ни один банк с ним не работает. Вторым шагом он пытается, собственно, понизить фреймворк, ведь успешно, потому что, опять же, это системное приложение, и даже несмотря на то, что в той стране недоступен Samsung Pay, как вы видите, он все равно имеется, потому что иначе бы высветилась вот такая же ошибка. И третье, он пытается установить Samsung Play. Но, опять же, так как у меня он изначально не подразумевается к установке, пишется, что вот ошибка. Вот. И уст, установка приложения недоступна. Ну, вот так. Собственно, на этом все. Что еще хочется сказать? Обязательно смотрите предыдущие видео. Надеюсь, что это видео вам тоже помогло. Также ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно комментируйте это видео.